Друзья, сегодня у нас прекрасный праздник День защиты детей Я с детства помню Этот праздник Почему-то всегда казалось, что взрослые Действительно любят детей Сейчас, когда я уже выросла Я понимаю, что если бы Человечество любило Никогда бы не допустила обои. Там убирает, чистит бассейн наш большой ребенок С седыми волосами. День защиты детей, особенно. Сегодня, 1 июня 2022 года. Как никогда ощущается то, насколько есть в человечество любви. Я говорю, если бы действительно человечество умело любить, войн никогда бы не было. Дети бы не помирали от голода. Не учили бы, да, показываю вам игрушки. И там пистолет водный, но пистолет. Зачем учить злу? А ребенок, он маленький, наимный. И впитывает все то, что ему предоставляют взрослые. Беззащитные маленькие. Человечки. Ну, День защиты детей, это прекрасный праздник, поэтому говорит о том, что все-таки человечество пытается прийти к любви. Это замечательный праздник. Праздник прекрасный, я его с детства люблю. Звучит замечательно. День защиты детей, поэтому любим наших деточек. Поздравляем их с этим праздником. Покупаем им игрушки сладости, если кому сладости разрешено. Всех вас, мои дорогие, и ваших деток, внуков и у кого есть правдки с этим праздником? Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите обязательно комментарии. С Днем детей.